Yeah. Конвенциальный уровень Здесь этапы 3 и 4. На этом уровне находится большинство обычных людей, среди которых подростки и взрослые. Человек на этом уровне судит о нравственности действий и сравнивает их с мнениями и ожиданиями общества. Типичная мораль общества – разделение на «правильно» и «неправильно». Человек подчиняется правилам и следует нормам общества. В их целесообразности и справедливости сомневается только предприниматель своей жизни, который решил сам строить свою жизнь и быть счастливым. На этом уровне цель – это исполнение ожиданий без оглядки на последствия. Например, солдаты. Эта установка определена конформизмом, приспособлением к личным ожиданиям и общественному порядку, верностью. Активным поддержанием и оправданием порядка и признанием от или групп. У человека происходит осознание правил поведения в обществе и принятых в нем ценностей. Общественное признание для человека становится важнее личных интересов. Третий этап – ориентация на соответствие ближнему окружению малой группе. Социальные нормы – модель хорошего ребенка. Ребенок оценивает свое поведение с точки зрения моральных принципов, принятых в его окружении. А точка зрения… Она понимает, что такое стыд и хочет быть хорошим ребенком в глазах значимых взрослых. Такое понимание непостоянно и иногда благополучно сбывается. Человек восприимчив к одобрению и неодобрению людей, потому что это отражает взгляды, принятые в обществе. На этом этапе ребенок судит происходящий этап. Он оценивает последствия, ссылаясь на человеческие взаимоотношения, уважение, благодарность и золотое правило. Четвертый этап – установка на поддержание установленного порядка социальной справедливости и фиксированных правил. Мораль соответствует правилам и законам. Правила принятые в обществе и понимает, зачем они нужны. Он видит в них возможность состоять свои права. Например, указать человеку, что никто никому не вправе говорить, кем надо быть и что надо делать. Поведение строго контролируется, от чего счастливые люди отказываются. Идеалы в обществе определяют правильное и неправильное. Если один человек нарушит закон, Остальные смогут поступать так же, поэтому существует обязательство и обязанность соблюдать законы и правила. Когда кто-то действительно нарушает закон, это неправильно для общества, но не для человека. Здесь виновность определяет то, следует ли человек правилам или нет. Наиболее активные члены общества остаются на данной стадии, где мораль до сих пор в основном продиктована внешней силой. Перед тем, как перейдем к следующему уровню, скажу одну тайну. Человек, который горит глазами, выходит за рамки общества. И это нормально, если он чувствует себя одиноким в обществе. Ему просто не с кем поговорить, например, о деньгах, инвестировании или психологии. Все просто. Он занимается тем, что никто не делает. Он не такой, как все. И это делает его уникальным. Он понимает ценность жизни. Он просто идет своим путем. И плевать он хотел на то, что ему скажет кто-то, только если он не любит этого человека. Yeah. I don't believe in destiny, I just do what's best for me, don't listen to